Да, дорогие друзья, вы на канале Smart Watch. Вот то, что я сейчас покажу, есть только у смартфонов, вернее, у часов Samsung. Обслуживание устройства и вот, пожалуйста, диагностика. Вы переходите в приложение Members. Это если у вас часики со смартфоном Samsung. И дальше диагностика поключенного устройства далее нам нужно просто установить members на часы если он не установлен происходит довольно быстро и дальше все очень просто и по порядочку. когда установилось, просто нажимаем начать и дальше ожидаем все всплывает следующее меню где наручное устройство подключено конечно все подключено и сейчас начнется диагностика поехали потихонечку состояние аккумулятора работает нормально емкость все дела дальше состояние перезапуска Работает нормально. И потихонечку поехали. Официальное ПО. Официальное ПО работает нормально. Проверить обновление. Готово. И все, поехали. Тут датчики, Wi-Fi. Таким вот макаром можно проверить абсолютно все системы часов. Повторяю, что такое есть только, дорогие друзья, на часах Samsung. Датчики работают нормально. Как видите, акселерометр, датчик давления, гироскоп, магнитный датчик, датчик освещенности. Все проверяет, Wi-Fi проверяет. Действительно, все работает на самом деле круто. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь и будете все знать. Пока.